всем привет в этом видео поговорим о проекте таком степан да самый часто задаваем вопрос стоит ли сейчас заходить а не поздно ли уже и самое главное мы сегодня разберем как приобрести кроссовки в 5 раз дешевле с помощью раздачи акции айгео на Binance. поэтому друзья не приключайтесь поехали я думаю, все вы слышали, сейчас огромный хайп вокруг данного проекта Steppen. Вы здесь можете брать NFT-кроссовки, покупать и бегать. То есть вы прогуливаетесь там, бегаете, неважно, на свежем воздухе и просто за это получаете монетки GMT от этого проекта, которые стоят там около 2 долларов или 2.20 Получая эти монетки в день, вы их можете продавать и таким образом в среднем сейчас по статистике вы можете зарабатывать от 30 до 60 долларов э, в день. Но эти кроссовки стоят недешево и не все их могут себе позволить, потому что самая минимальная цена, если я не ошибаюсь, там где-то от 1000 долларов, может и выше. А может сейчас чуть и ниже, потому что в зависимости какой курс Соланы, там оно все это покупается в Соланы. Скажу честно, у меня в проекте нет, к сожалению, я его не узнал э, 24 февраля. К сожалению, все вы знаете, что произошло в это время, и мне было, естественно, не до кроссовок, и где бы я у них бегал, да и сейчас для меня это не актуально. Ну вот эта приложуха, она на самом деле очень крутая, и дальше в видео мы поговорим, стоит ли сюда заходить или нет, разберем риски обязательно. Но я буду участвовать от Binance IGO и хочу вам показать, как вы можете получить буквально эти кроссовки в 5 раз дешевле. Смотрите, когда вы перейдете на Binance, давайте от самого начала, вот я вывожу вам на экран, смотрите, вы нажимаете вот здесь NFT News и просто листаете вправо. Видите, здесь есть анонс. Нажимаете на кроссовки и скоро здесь будет информация. Подробную информацию об этом я кидал в свой телеграм-чат. Обязательно сюда подписывайтесь, будьте в курсе всех событий. Так вот, 16.04.5.00 начнется старт периода подписки. Потом 19.04 19 будет расчет. Вы можете поучаствовать в розыгрыше 1000 данных эксклюзивных кроссовок. И на один аккаунт вы сможете получить билет. И цена данных кроссовок будет 0.5 BMB. Как это работает? Смотрите, давайте я вам покажу на примере вот пасхальные яйца. Тут сейчас идут какие-то тоже NFT-шки, я в последний момент залетел. Ну, сейчас не про это, не важно. Смотрите, здесь у вас появится вот такое окно, когда период подписки начнется в кроссовках. Вам нужно будет на счету иметь в среднем 0%. 1 BNB в день в течение 5 дней. То есть вы просто берете 0,5-0,55 BNB, купите и держите у себя на балансе. Дальше здесь вы просто согласитесь на участие. Дальше потом будет 19 числа, там посмотрите по датам. Вам нужно будет взять этот билет, согласиться и потом дождаться времени расчета. Если вы выиграете, то вы получите замечательные кроссовки по цене всего 0,5 БМБ. По сегодняшнему курсу это 210 долларов. А самая дешевая кроссовка, как я уже сказал, они где-то тысячи, а может даже и больше. Но это как эксклюзивные кроссовки. Я подозреваю, что здесь будут какие-то приколы в виде уже какой-то хорошей энергии, какой-то хорошей прокачки. То есть цена, я подозреваю, у них будет побольше и они могут быть какие-то даже уникальными. Поэтому здесь вот, Прям со старта минимум 5 иксов вы делаете. То есть 0,5 бмб вы вложили, купили, вам выпало счастье, да, вы получили за такую цену кроссовку. Вы сразу сможете продать от 2,5 до 3 бмб за вот эти кроссовки. Но если вы будете играть, ходить, вот эту всю историю участвовать, то вы эти 0,5 бмб очень быстро отобьете. И дальше вы просто будете... Э, ну, получать спокойно пассивный доход в этой игре игра это очень простая штука вы просто здесь скачать сейчас скачиваете на телефон там приложение выбираете кроссовки ну допустим вы выиграли у вас уже есть эти кроссовки ну и дальше будет там если хотите полно видео на youtube там посмотрите как ими пользоваться там в принципе не мудрено вы выходите у вас есть определенная энергия вы берете выбираете там уровень есть там там, если вы ходите там, в среднем темпе или медленно, вы там выбираете один там уровень, да, если вы там бегаете, у вас там второй уровень, какой-то более повышенный, вы там больше монет будете зарабатывать. В общем, все этом деле разберетесь. Это на самом деле крутая штука. Если мне кроссовки такие выпадут, то я Конечно же, в них сейчас там, бегать сильно, ходить нигде не смогу, я их сразу продам. Но если вы, то рекомендую, у вас есть возможность лучше ходить, зарабатывать в день 30-40 долларов, и отобьете, и это будет как бы для вас постоянный источник пассивного дохода. Потому что поздно ли в игру заходить или нет, я, скорее всего, м -м, хочу сказать вам, что нет, наверное. Еще не поздно, потому что э, данный проект... Вот я посмотрел даже по их твиттеру, только 235 тысяч подписчиков. Вы представляете, если э, о нем узнают уже миллионы-миллионы да, людей, я думаю, хайп этот еще будет расти и расти, потому что действительно очень хорошая штука, и они постоянно клепают и внедряют такую прогрессивную маркетинговую составляющую, что те люди, которые покупали до этого кроссовки, которые уже даже окупились, да, они их, в принципе, не продают, а постоянно пробует и пытается модернизировать, и таким самым, ну, вот это всю история не продавая, а наоборот, пополняя, покупая и зарабатывая еще больше и больше на пассивном доходе. Поэтому чем больше вот такой агрессивный маркетинг, и новые как бы, привлеченные люди будут заходить, залетать сюда, то вот эта вся история, она еще может работать и полгода, и год. Я имею в виду не в том смысле, что сразу скам какой-то будет, а в том смысле, что это будет доходно и прибыльно. Потому что когда эта история будет сворачиваться, она может да, либо резко свернуться, либо просто будет на понижающих. Вы же понимаете, во всей этой истории проект заточен на то, чтобы люди... Как бы заносили сюда больше чем выносили да то есть если все начнут там продавать и только забирать вот эти токены и вкидывать их в рынок конечно здесь история она быстро начнет откатываться вниз и это все будет плохо ну там ребята все одни глупые они постоянно будут что-то мудрить они еще какой-то токен там будет придачу выпускать поэтому кто хочет прямо сейчас у кого есть свободные деньги вы можете залететь взять на эти 8-10 салан кроссовки начать их прокачивать ходить в общем, если вам это интересно, удобно, у вас есть возможность, вы можете это делать. Но давайте поговорим теперь про риски, да, какие здесь имеются. Во-первых, как я объяснил, это нужно делать только на свободные деньги, ни в коем случае не на те, что вы рассчитываете поднять кучу бабла, потому что куча бабла она уже поднята, к сожалению... Не вам и не мной, если вы первый раз слышите об этом проекте. Смотрите, вот здесь цена уже 2.23. Э, он в 75-м рейтинге уже по, в топ-100 cap по капитализации, а капитализация рыночная уже 1,3 миллиарда. До такого проекта только-только вот вышел, да, это очень много. Циркулирующий объем в рынке 10%, 600 миллионов токенов, и посмотрите, максимальная эмиссия 6 миллиардов. То есть, если вся эмиссия в рынок падает, то рыночная капитализация будет 13 ярдов. Я сильно не углублялся, я не знаю, будут ли какие-то принимать сжигания там, токенов или нет, ну, скорее всего, нет, чем да. Поэтому сами понимаете, чтобы цена даже осталась такая через то время, когда все в рынок монеты упадут, то капитализация должна быть уже 13 ярдов. И вот эти все циркулирующие объемы, которые будут в рынок попадать, вы представьте, с какой радостью те фонды, которые сюда залетали, они будут их продавать каждый месяц. Почему? Смотрите, Sequoia, Binance Labs, Solana Venture, Solameda Research, то есть здесь топ-топ-топ. По фондам, которые сюда залетели, вопросов нет. Но посмотрите, по какой цене они брали. Они брали по цене 0.005. Сейчас цена 2.20. Они имеют на сегодняшний день 443 икса. Это, это сумасшедшая прибыль. И у них на руках около миллиарда токенов. Вдумайтесь, около миллиарда из 6 миллиардов в руках фондов. И дальше еще тоже цена была вкусная, 1 цент. Здесь люди сидят на 220 иксах, если брать по нынешнему курсу. Понятно? Я думаю, им интересно каждый месяц по чуть-чуть разружаться в руки. И на курсе, если мы глянем, видим, да, действительно, от на Binance, взрыв, ну вот, почти 300 иксов. Сейчас тут график, обсуждать даже нечего, треугольник зажатые там. На четырех часах, и если прорвем вниз, коррекции еще по ходу нормальной даже не было, то мы, конечно, увидим, я думаю, где-то 1.20$, если вверх пойдет на новые хаи. Я здесь уже не лезу в этот токен, хотя он может и до 10$ долларов прокачаться, то есть в зависимости, опять же говорю, если включат еще более агрессивный маркетинг, больше людей узнает, а будет эти кроссовки, ну, в кавычках, а будет, в телефоне NFT купят, телефон в карман положат и погнали, да. То есть вся эта история с метавселенными, она уже начинает работать, она уже здесь, она уже, в принципе, может быть в каждом доме. Это очень круто, это реально классный, хороший проект, но риски я вам сказал, да. Во-первых, инвесторов. Вы видите, какие сумасшедшие X и на которых они сидят. Я думаю, в рынок им приятно сейчас сливать эту всю историю. Вряд ли они там сильно ходят, там бегают в этих кроссовках, но деньги они зарабатывают очень даже хорошие. Здесь есть куча, еще вы можете разобраться, на самом деле посмотрите видео. Здесь можно ментить, можно там брать дешевые, прокачивать их, продавать подороже, но эта вся история, я думаю, она уже... Как бы практически все они знают и там уже будет вам тяжелее заработать, но я же говорю, если есть свободные деньги, в принципе, на свой страх и риск можете залететь, заодно и спортом будет заниматься у вас. Если есть возможность, это будет вас побуждать к тому, что надо хотя бы минут 10-20 пробежаться или пройтись и заработать 30-60 долларов. Я думаю, это тоже будет очень приятно. Во-первых, быстрее отбить свою, свои вложения и потом уже выйти на чистый пассивный доход. Поэтому вот такая история, она очень классная, интересная. Проект Супер Топ. Риски понятны, ну и прибыль, доход тоже понятно. Все развивается, метавселенная. Это реально будущее, никуда оно уже не денется, поэтому э, для меня, к сожалению, поезд э, ушел. Ну, в основном это связано с событиями, которые начались 24 февраля, но я более чем уверен, все образуется, все наладится, и данные проекты еще будут появляться ни один, ни два. Я не расстраиваюсь, я наоборот доволен, что вот такие истории появляются, и на самом деле... Если даже появится вот какой-то подобный проект или в этом проекте какие-то рыночные цены для более обширных масс, что я имею в виду, то есть вход не с 1000 долларов, к примеру, 100 долларов, то я думаю, в 10 раз и людей увеличится в том или ином проекте, потому что они все могут позволить взять там 1000 долларов сразу закинуть, то есть, и, ну, если по-грамотному, это должна быть не последняя тысяча долларов, да, и не какой-то 50% от депозита, это хотя бы 5% должно быть, ну, максимум 10, да, ты рискуешь, потому что э, риск все равно он есть, и все это может закончиться в любой момент. Поэтому, если будут там проекты выходить, я думаю, с более низким порогом входа там кроссовки, или, не знаю, что там придумает, ракетку теннисную или бутсы футбольные там от 100 долларов хотя бы, я думаю, еще больше вот таких проектов будет в массы набирать, но там проблема будет в том, что туда вообще все сразу как бы хлынут, поэтому здесь палка в двух концах, как она будет, там посмотрим, какие проекты еще будут наподобие этих, тоже будем смотреть, анализировать, обязательно телеграм-канал заскакивайте, если что-то будет интересно, я там буду информацию обязательно вам давать.